Так, дорогие друзья, всем добрый день, добрый вечер. Меня зовут Александр, я рад вас здесь приветствовать. Сегодня мы с вами очень коротко и емко обсудим э, такую хорошую возможность э, получения альтернативного источника доходов, как баунти компании и работа с ICO-проектами. Проект например, называется, Drop the Bond, и наш слоган – монетизируйте свои ресурсы и таланты. Я бы еще добавил время. Сейчас мы с вами конкретно поговорим об этом. Первое, о чем мы хотели, я хотел бы с вами сегодня поговорить, это баунти-программа. Смотрите, что такое баунти-программа? Это да, которая, которая платит ICO-проект, криптовалютный проект, пользователям за то, что те поддерживают их в социальных сетях, в своих ресурсах, будь то блог, сайт или видеоблог, и делают определенную полезную работу в продвижении месседжа, в продвижении всему миру от этого проекта. Вы видите самые популярные способы баунти компаний, и на каждом из них можно заработать очень хорошие деньги. Посмотрите получше в правой колонке и задайте сами себе вопрос. Можете ли вы делать что-либо из этого списка? Я прочитаю тоже. Получается как? Первое. Подписаться на страницы проекта в социальных сетях. Будь то Facebook, Twitter, ВКонтакте лайкать, делиться в социальных сетях, писать какой-то контент, статьи, снимать видео о проекте или на какую-либо тему, снимать видеоролики, поддерживать телеграм-каналы или, например, другие чаты типа v популярный популярной Васии. Также оказывать поддержку на форуму. Один из самых популярных это Bitcoin Talk. Или, может быть, даже ММГП, форум о заработке. Очень популярные, наверное, все знают. Очень популярная и очень хорошо оплачиваемая работа это переводческая. Даже если можете порой перевести с английского на русский, довольно часто это тоже нужно. И за это тоже платят хорошие деньги. И также, разумеется, поскольку мы говорим об ICO-проектах, всем интересно, чтобы приглашали своих друзей, знакомых инвестировать в тот или иной проект. Однако я специально поставил этот пункт на последнее место. Потому что баунти-компания это оплата именно за то, что вы что-то делаете очень конкретное. Тут не нужно обязательно приглашать других людей и получать за это деньги. Давайте представим себе, что на рынок выходит какой-то проект, например, АБЦ, и он запускает баунти-кампанию. В условиях баунти-кампании в принципе есть все то, что вы видите сейчас в списке. Вы подписываетесь на эту баунти-компанию. Например, возьмем ставить лайки и поделиться в Facebook. Каждый день, получается, проект постит какой-то какой материал. Да? Вы раз в день заходите на все на Facebook, нажимаете Лайк и поделиться, тратите на это, я думаю, минуту две-три закрываете страницу и уходите. Если вы это можете делать, значит, вы заработаете деньги на любой баунти компании, даже вам не нужен наш проект но чуть позже я объясню почему именно наш проект почему именно с нами все это можно будет делать легко и намного выгоднее чем другие места и то же самое касается абсолютно любой категории баунти компании, которую вы видите давайте теперь поговорим о том чем занимаемся конкретно мы наш проект ну Начнем с того, что мы информационно-маркетинговый портал, ориентированный на сегмент криптовалют, блокчейн и seo проектов Что это значит? Часть нашего проекта – это новостной портал, где мы пишем новости о мире блокчейн, о, интересном, о всем интересном, что происходит в мире криптовалют и seo проектов Кстати, можете заходить, читать новости, они у нас интересные. Но также больше наша часть нашего проекта – это оказание определенных, маркетинговых услуг для ICO-проектов. Я, как и мои коллеги, в этом сегменте работаем уже давно, провели лично уже не одно ICO. Я, знаете, недавно считал, что примерно порядка 50 миллионов долларов в проекты, которые, которые мы вели, с которыми мы сотрудничаем, уже собрали. 50 миллионов долларов. Поэтому опыт у нас в этом есть. И это мы предоставляем нашим партнерам, клиентам, которые заказывают у нас услуги. Что мы делаем для проекта? Мы создаем и полностью управляем и ведем баунти-компании, о которых я вам рассказал на прошлом слайде. Мы также делаем реферальный маркетинг под ключ, что конечно, является уникальным дополнением таким, потому что сделать баунти-кампанию можно даже в Google документов. Сделать просто Excel-овский лист, куда будут добавляться люди, и вот по большому счету считаете, баунти-компания есть. Но именно сделать маркетинговый маркетинг-план под это дело, такого не делает никто. Что это значит? Как вы уже знаете, баунти-компания – это когда вы делаете определенную работу, очень легкую, и получаете за это деньги. А в данном случае маркетинг-план – это когда вы приглашаете своих друзей делать такую же легкую работу – и получаете еще деньги за то, что они это делают. Звучит неплохо. Далее, для проектов мы предоставляем свою аудиторию. В скобочах я написал эксклюзив. Сейчас поясню почему. Обычно, когда э, какой-либо проект идет в баунсе, туда добавляются разные люди, которые, скажем так, не самые эффективные. Они лайкают все, что видят, все подряд. И смысл-то в том, что когда вы лайкаете какой-то пост. Ваши друзья видят это и вполне могут заинтересоваться. То есть вирусность какая-то появляется. А если у человека, например, там, ну, пусть даже 5000 друзей, но это в основном фейки, ну, не настоящие люди, и если он лайкает каждые 5 минут, то на его страницу никто не заходит. Никто этого не видит, поэтому его работа абсолютно бесполезна, но даже зарабатывает он, к сожалению. А эксклюзив значит, что наша аудитория, в плане бизнеса делится информацией в своих социальных сетях только той информации, которую представляет нам наши клиенты. То есть, если, например, у нас один клиент, вся наша аудитория делится в своих социальных сетях и пишет на блоге и делает другую работу только для этого клиента. Есть три клиента, значит аудитория делает только для трех клиентов. То есть у них живые, аутентичные профили. И это намного более эффективно, чем обращаться к абсолютно любому другому баунти сервису которую кстати, ну не так уж и много, надо сказать. Не говорю, что мы первые, разумеется, но мы в очень хорошем сегменте находимся, где не так уж и много конкуренции похоже. Далее, ITO рейтинг аналитика. Мы благодаря вам, нашим потенциальным участникам, которые могут по своих блога что-то писать. Плюс благодаря нашим партнерам, крупным э, телеграм-каналам, например, блогерам, ютуберам и так далее. Мы предоставляем для них статьи, можем э, делать про проект э, вирусные видео, просто видеообзоры. Плюс его вам, то есть доверить, вернее, наоборот, доверить э, ваше время этому проекту. Мы его тщательно проверяем и понимаем, стоит ли тратить Всем нам с вами своевременный проект. Или он не жизнеспособен, или, например, вообще скам Таких очень много, <coughs> к сожалению. Как я уже сказал, у нас довольно большой опыт есть в криптоиндустрии в проведении ICO проектов, поэтому мы делаем также пиар маркетинг. Под этим мы понимаем организацию вообще всего процесса для ICO, чтобы ICO собрало много, много, много миллионов долларов. Делаем это как полностью, берем ICO подключить, так называется. Либо можем частично, например, та же баути-компания, частичное ведение маркетинга, либо же SMM наладить, либо же Facebook Google рекламу настроить. В общем, абсолютно все, что необходимо, мы можем делать довольно легко. Ну и разумеется, у нас очень гибкие условия и адекватная целевая, ценовая политика. Приведу вам простой пример. Примерно год тому назад мы делали одновременно три ICO, вернее, два ICO, третий уже закончил с сегодняшнему дню. Тем не менее, тогда было собирать деньги довольно-таки просто сравнительно с сегодняшним днем. Одна из, этих, одна из причин почему – это пока еще не очень высокие цены, в частности, на статье. Чтобы вы понимали, один из самых популярных, издательств в интернете так, забыл так как же он назывался cointrack коллеги не подскажете как назывался этот coin Коин... сергей еще попишет coin telegraph спасибо сергей да конечно coin telegraph тогда статья на coin telegraph стоила порядка двух тысяч долларов на данный момент а, ведь, а даже не то, что на данный момент, а в конце того года э, статья уже стоила 37 тысяч долларов. Вот, э, можете сесть, посчитать, сколько процентов, во сколько процентов выросла э, выросли цены. И это касается абсолютно всего. Э, например, если вы обратитесь к довольно среднему блогеру, у которого аудитория довольно неоднозначна и у которой э, нагоняет много рекламы. А если блогер нагоняет много рекламы, да, то это сразу видно, живые это люди или нет. Так или иначе, это видно. Все равно эти люди сгибают цены сотни, а то и тысячи долларов. Вот. Именно поэтому это тоже была одна из причин, почему мы создавали этот проект. Мы хотели, чтобы хорошие проекты с жизнеспособными идеями, чтобы у них был шанс, конкурировать на рынке может быть звучит немного пафосно, но я считаю, что нам это под силу сделать, и у нас для этого есть абсолютно все для того, чтобы помочь таким проектам Далее, что мы даем пользователям, то есть участникам нашего проекта множественные источники дохода, что я имею в виду? у нас есть несколько источников дохода которыми вы можете воспользоваться, первое это клиентские программы приходит к нам какой-нибудь проект, говорит нам нужно баунти, мы его проверяем, мы создаем баунти, предоставляем ее вам, и вы можете участвовать в этой баунти. Я не проговорил до этого цены, цены, а сколько может заработать, стоили на программа Скажу так, если мы говорим о социальных сетях, Facebook и Twitter в частности, то на каждую из них вы можете заработать примерно 50-100 долларов, назову так. Там довольно сложные подсчеты, поэтому пусть будет такая цифра. До 100 долларов. Если вы пишете, если вы блогер да, или вы делаете, например, видео, то тут порядок уже сотни долларов. Там. От, от 150, я бы сказал, до, до 1000 даже, на самом деле. В прошлом году мы помогли делать ICO, и блогеры за одну статью получали по 500 долларов. А ведь можно же сделать две статьи, а можно и три. Вот. То есть мы говорим сейчас об баунте. Далее вы можете приглашать в наш проект своих друзей, тоже на этом зарабатывать. И это я даже разделил бы на два этапа, и я об этом чуть позже на следующем слайде расскажу, что это именно за доход, за источники дохода. Далее мы делаем аналитику, поэтому можете не сомневаться, что прежде чем вы поставите первый лайк проекту, в социальных сетях, вы можете быть уверены, что мы этот проект дисциплинарно проверили. Далее, количество пользователей ограничено. Да, мы с вами находимся сейчас на самом на самом первом этапе развития. Всего мы хотим, чтобы у нас было порядка 4000 человек в русскоязычном пространстве и примерно столько же в англоязычном англоязычных пользователей вот чуть позже тоже объясню почему именно столько нужно ну, собственно вебинары обучение, образовательные статьи это тоже мы предоставляем нашим участникам потому что но ну, не, не хитрое дело поставить лайк и репост однако везде есть свои подводные камни если можно так сказать разумеется чтобы участвовать в компании например Facebook, у вас должны быть там друзья и не два человека, а, например, хотя бы 300. Поэтому в плане вебинаров мы будем помогать вам и будем обучать вас, как сделать профиль свой, потому что, понятное дело, что можно накрутить. Но ведь нам же это не надо. Мы немножко про другое здесь собрались. Мы предоставляем нормальную, живую аудиторию, поэтому одна из тем, которую будем обучать конкретно, продвижения в соцсетях. То же самое касается блогерства. Это, конечно, такая тема, да, знаете, может быть, вы бывали на вебинарах там или были, наверное, такие проекты, которые обещали вас сделать крутые блогеров, давали интернет-инструменты, почему то почему-то это никогда не работает. Я здесь не хочу говорить, что мы вас обязательно научим стать крутыми блогерами, но тем не менее, если вы уже блогер, и если у вас есть определенные ресурсы и навыки. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы вы их развили с нашей помощью. Трехуровневая маркетинговая программа, о которой я расскажу на следующем слайде, и Airdrop для всех участников. Да, это будет тоже на, на следующем слайде. Или через один. Да, через один. Наша дорожная карта. То есть, как мы будем развиваться. Расскажу здесь наверное, тоже не очень коротко коробка. Мы запустили проект в мае. Что такое airdrop, наверное, многие из вас знают, но если вдруг есть те, кто не слышал об этом, это бесплатные монеты, которые чаще всего раздаются просто так. В нашем случае мы все-таки просим вас что-то для этого сделать. Все, что мы хотим, это чтобы вы зарегистрировались у нас, первое. Второе – за как это правильно сказать но аут, прошли аутентификацию через свои социальные сети и интернет а, и, через свой телеграм а, на нашем портале а, за каждую аутентификацию вы тоже получите а, дропы наши наши токены а, ну и поскольку баунти это момент когда вы поддерживаете этот или иной проект Здесь мы тоже будем вам платить нашими баллами, нашими дробами за то, что вы ставите лайк или пишете про нас какую-то статью позитивную или снимаете видео. Вот, это мы запустили систему, уже можно пользоваться, собственно, баутер-компания, и также те, кто, те пользователи, которые уже с нами, не дадут соврать, что на днях у нас был первый клиент, это проект Prefizer немецкий, мы для них, мы им помогали с голосованием на криптобирже. Вот не буду углубляться, но просто к тому, что клиент уже был. Это то, что было в мае. Какие у нас планы на июль? В июле у нас будет первый клиент на полноценную баунти. Также в июле мы планируем порядка, более тысячи участников на нашей платформе обязательно. Также 18-20 июня будет очень интересная конференция в Тбилиси, посвященная блокчейну. Там мы тоже будем обязательно. Будем либо же с нашим клиентом там, либо же отдельно, это не важно абсолютно, но то, что мы там будем, 100%. Вот. по трудоустройством здесь, если вы позволите, я бы поставил вопрос, но я поясню, что это такое. Под трудоустройством мы имеем в виду... Ну, когда у нас уже есть сообщество, люди развиваются, узнают больше нового, больше о криптовалютах, больше о специфике работы именно в этой индустрии. И мы считаем, что мы запускаем некое подобие как доска объявлений, и проектом, когда нужны будут сотрудники на какую-либо должность, мы будем предоставлять таких людей из нашего сообщества. Я думаю, что, возможно, это мы сделаем не в июне, а чуть-чуть попозже, когда уже, ну, мясо, скажем так. Что мы запланировали на июле? Это три проекта как минимум. Подготовка к выходу на англоговорящий рынок. Как вы видите, пока у нас все на русском языке, поэтому мы ориентированы пока на своих. Но в июле начнем подготовку и уже следующим этапом будет полноценный выход также это будет конференция и также это будут вебинары по профессиональному инвестированию вот на этот счет у нас тоже есть мысли позже мы их озвучим и это будет некое вип-сообщество которому это интересно и которому будем предоставлять такую информацию далее Означать, так, август, август, октябрь. Что у нас произойдет в это время? Мы запустим наши дропы. Уже это будут токены. Токен будет на ERC-20 эфировском, эфировской базе. И поскольку у нас есть хорошие связи с разными криптобиржами, не составит труда вывести этот токен. И, разумеется, те, кто хочет его продать, либо же могут поддержать его и заработать еще больше. Об экономике токена я, наверное, говорить, собственно, на это не буду, чтобы не занимать время, но она тоже есть, и рост этого токена тоже будет довольно интересным. Как я уже в предыдущем, до этого говорил, будет англоговорящий рынок, лицензис на бирже, и мы планируем закрытие свободной регистрации поясню вместе со следующим со следующей стадией. сейчас проговорю, закрытый клуб и долевое учебство в проектах из мира финтех. Что имеется в виду? Мы хотим, чтобы у нас было ограниченное количество человек. Первая причина это она касается баунти-компаний, потому что когда вот проект хочет сделать себе баунти-компанию, и мы говорим, например, о социальных сетях. Надо понимать, что бюджет на баунти он всегда ограничен. Например, там он составляет 200 тысяч долларов. 200 тысяч долларов на всю баунти. Далее этот бюджет делится на различные подкатегории. Там на Facebook, например, 40 тысяч долларов, на Twitter 40 тысяч долларов. И на остальные ресурсы, понятное дело, свои проценты Так вот. Все мы умные люди, все мы понимаем, что если в Баунти участвуют тысячи человек, то, грубо говоря, каждый человек получит по 40 долларов. Если в проекте в балансе компании Facebook участвуют 5000 человек, то каждый получит ровно в пять раз меньше. Это не считается так же, как я сейчас посчитал, это что чуть сложнее. Но мысли вы поняли, то есть чем как бы, больше народу меньше кислорода. Поэтому мы ограничиваем наша, наших участников э, для блага и вижу самих. Вот э, первая причина. И вторая причина, э, почему мы хотим закрытый клуб. Потому что э, наша задача в том, что за вот эти полгода, которые пройдут, э, я не сомневаюсь в этом, э, у нас будет достаточно клиентов, достаточно возможностей, э, чтобы наши люди заработали очень хорошие деньги. И чтобы эти хорош, хорошие деньги просто не прогулять, можете поверить, что когда они наступают, то чаще всего люди первые деньги так и прогуливают, мы будем предлагать людям различные инвест-возможности. Инвест-возможности повышенного интереса, скажем так, под долевым участием. Что имеется в виду? Когда проект, криптопроект выходит и они э, приглашают инвесторов, они им дают токены, криптовалюты, свою личную. А долевое же участие – это когда мы, например, своим проектом э, заходим и даем э, новому проекту, ну скажем, миллион долларов, то, условно говоря, мы их все скинули, и каждый получил долю в проекте, реальную долю, задокументированную. Это уже другой уровень совсем. Uh, и это выход в реальный бизнес. Uh, это наша цель, одна из, по крайней мере. И мы будем очень рады, если у нас будет достаточно uh, грамотного сообщества, грамотных людей, которые вместе с нами будут инвесторы, не больше, не меньше. Далее. По партнерской программе проговорил. У нас есть... Э, нет, не так. Uh, на данный момент регистрация у нас бесплатная. Но после первого баунти-проекта, когда люди заработают уже хорошие деньги, мы ведем ежемесячную активность. Она будет составлять символическую сумму порядка 20-30 долларов при заработках в 10 раз больше. Я думаю, что это не проблема. И по нашему маркетингу мы будем отдавать 60% сеть, но у нас есть только три уровня. На первом мы даем 30%, на второй 20% и на третьем 10%. Мы не сетевая компания, по данным, я даже не назвал бы, наверное, это маркетинг-план, но а скорее как партнерская программа. Своих своих всех партнеров с трех уровней получаете проценты. Что, я думаю, вы точно оцените, это то, что тут нет никаких квалификаций и ограничений. Мы не будем у вас никак урезать эти проценты, вы пригласили человека, вы всегда его получаете. Все очень просто. А, партнерская программа клиентских ICO-проектов. А, как я до этого уже сказал, а, например, у вас есть там 100 человек, к примеру. А, и эти 100 человек получили каждый по 100 долларов в баунти программе участвуя в, ней, в клиентской программе. А, это 10 тысяч а, долларов. А, я здесь написал от 5% скажем так это зависит больше уже от проекта потому что мы будем предлагать э, выделить дополнительный бюджет на реферальные э, вот, на, вот на первый уровень данном на оплату реферальных вот но э, приблизительно это будет как я сейчас вижу от 5 до 10 процентов э, поэтому приглашать нам интересно даже сейчас потому что при первом же проекте если люди хорошо зарабатывают то вы тоже с них очень хорошо заработаете и, разумеется, дополнительно поощряется, если вы участвуете в баунти-компании, но вам проект нравится, и благодаря вам кто-то пригласит в этот проект людей, то, вернее, не людей, а инвестиции, проинвестируют в этот проект, то вы получите реальные деньги вот здесь и сейчас. Так, и вознаграждение наших токенов. Я тоже говорил уже, это ардропы. И, значит так, по за рекомендацию, любой услуги the зубом третьим лицам. Да. поскольку, я уже сказал, мы не являемся сетевым проектом, мы работаем в реальном бизнесе здесь и сейчас, поэтому, если у вас есть какие-то проекты, которых интересуют наши услуги, если вы рекомендуете нас криптопроектом, а может быть даже это будет не криптопроект, а из других сфер, но им будут интересны наши услуги, мы со своими людьми всегда готовы делиться тоже процентами по-честному. Зависит, конечно, от услуги. где процент больше, где процент меньше. Ну, понимаете. Подытожим. Какой же наш концепт? Концепт такой, что мы приглашаем, мы ищем к нам людей, пользователей, которые в самом скором времени будут хозяями своего времени, своего времени извините за масло масляное, и финансов. Uh, у нас есть понимание, как этого добиться, как стать обладателем своего времени и финансов, если вы зарабатываете, там, например, там от uh, 5000 долларов, то в любом случае вы будете uh, уделять время на то, что вы хотите, а не на то, что uh, вы вынуждены. Uh, далее. Drop the Bomb, Что такое? Это просто ненавязчивый инструмент достижения цели и проводник настоящий мер криптовалюты. Очень много проектов по крипте, сетевых. Извините, не удержусь. Ванкоин, например. Все слышали, наверное, про него. Еще есть ряд проектов. Крипто, скажем, там так и не пахнет. там и не пахнет крипто. И проекты преследуют свои определенные цели. Нашу цель я вам уже рассказал. Мы мы вас э, не будем напрягать э, какими-то э, какими обучалками, заставлять приглашать людей. Э, мы обязуемся, что благодаря нам вы сможете э, зарабатывать хорошие деньги. Я извиняюсь, я сейчас <coughs> в аэропорту вещаю, поэтому шум Вот, э, вот, Поэтому мы ваши помощники. Э, и мы помогаем монетизировать ваши таланты и ресурсы. Под талантами имеется в виду... Талант, например, писать интересные статьи, захватывающие. Ну и под ресурсами, в принципе, то же самое. То, чем вы обладаете прямо сейчас, я думаю, что мы сможем точно вам помочь и превратить это в хороший источник дохода. Даем настоящие инструменты и приглашаем вас принять участие в настоящей игре, а не в симуляции приглашение в непонятную памповую триктуру. Вот. Итак, как там присоединиться? Регистрация в DropZoBomb обязательно. Ее ссылку на регистрацию вы сможете найти у своих партнеров, которые вам рассказали об этой возможности. Как я уже до этого предлагал, авторизироваться через все соцсети и поддерживает нас э, за тропы, как мы их называем, за дополнительные баллы, которые э, в сентябре превратятся в настоящую криптовалюту, которую можно будет оперировать. Э, и, разумеется, участвовать в наших э, ICO-проектов, в ICO-проектах наших клиентов, э, и зарабатывать реальные деньги здесь и сейчас. Вот. Спасибо за внимание. Я думаю, что если у вас остались вопросы, мы сократим время презентации, и вы сможете ее задать в наших чатах. Есть Telegram чат есть Skype чат Я думаю, ваши партнеры смогут вам сбросить ссылки на них, пригласить вас туда. И подписывайтесь также на наши соцсети, поддерживайте нас. Спасибо за внимание. До свидания.